Здравствуйте! Приветствую вас на втором задании, на втором дне нашего онлайн-квеста к нашему трехдневному онлайн-флешмобу «Основы денежного мышления почерка». Я напоминаю вам, что для того, чтобы принять участие в розыгрыше призов, вам необходимо составить целиком нашу секретную фразу, и в каждом видео вы будете находить по одному ключу к достижению ваших финансовых целей и, конечно же, в нашем розыгрыше. Меня по-прежнему зовут Ирина Бухарева, и я по-прежнему помогаю находить ваше предназначение по почерку и монетизировать его, даже если вы перешли давным-давно на различного рода гаджеты и совершенно не держите обычную ручку в руках. В нашем сегодняшнем дне я хочу поговорить с вами о том, что наше мышление напрямую связано с нашим почерком. Чем чаще и чем больше вы пишете от руки, тем сильнее ваши желания сбываются, тем сильнее вы их проецируете в окружающий мир и тем сильнее вы производите некий фитнес для мозга, вы делаете своего рода упражнения. Было проведено некое исследование у пятилетних детей и замерили их показатели. Во время рукописного письма были задействованы практически все зоны нашего головного мозга. И во время того, как дети пользовались просто различного рода устройствами, теми же самыми телефонами, планшетами и так далее, они задействовали только одну десятую часть своего мозга. То есть тренируя мышление, мы притягиваем к себе те результаты, которые мы хотим. Более того, фразы, записанные от руки, имеют место сбываться. Замечали ли такое в вашей жизни? Поэтому вашим сегодняшним заданием будет начать вести ваш финансовый дневник, куда вы начнете записывать ваши первые результаты, ваши последующие результаты и ваши, конечно же, уже конечные и, я надеюсь, мегапозитивные результаты, которыми вы со мной также поделитесь. Итак, ваше задание – завести какой-нибудь удобный для вас блокнотик, взять ручку и начать записывать, начать прописывать ваши финансовые цели, в этот дневник пожалуйста напишите об этом в комментарии можете написать о том какой именно блокнот вы выбрали почему вы выбрали именно такой блокнот почему этот блокнот доведет вас до тех целей которые вы поставили и конечно же Раскрою секрет нашей с вами второй буквы. Это буква Е. Запишите ее себе или сохраните куда-то эти записи, потому что далее вы будете получать другие буквы для составления секретного кода. И, конечно же, поделитесь этим видео, поделитесь этим статусом в ваших сетях. И до встречи в новом задании.